Всем привет, с вами Макс Репьев, и сегодня мы с нашим Николаем, вот с этим вот, Всем привет. чувачком, приехали в жилой комплекс «Сокол», потому что здесь опять у нас есть нечто эстетичное, хорошее, красивое. Но для начала мы с вами, наверное, расскажем все-таки, где мы находимся, что такое жилой комплекс «Сокол», а уже потом пойдем в саму квартиру. Вообще «Сокол» — это центр Сочи. То есть отсюда до морского порта дойти ну, типа минут 7-10 пешком. Но расстояние до моря составляет ровно один километр. Если даже медленным шагом вы попадаете на пляж Маяк, самый ближайший к нам пляж, центральная набережная, до туда идти ну, не спеша 15 минут. Это прям очень ленивым шагом зайти. Еще можно мороженое или водичку зацепить с собой по дороге. Что вообще дает вам центр Сочи? Огромное количество коммерции, огромное количество образовательных учреждений, садиков, в общем, все, что вы хотите. То есть любой ресторан, любое кафе откроет перед вами свои двери. Поэтому центр Сочи именно ценится, потому что здесь скоплено именно все, что нужно, необходимо человеку. Прогулочные зоны, набережные, кафе, бары, рестораны, винные бары. Ну, в общем, все-все-все, что вы хотите. И здесь, значит, находится Сокол. Сокол выглядит вот так. Это новостройка, которая уже сдана года как 4. И здесь вы можете приобрести себе недвижимость. А, территория, значит, представлена у нас Вот таким вот двором между двух корпусов То есть первый корпус, второй корпус Он там А-Б называется а, Здесь вот посредине есть фонтан И огромное вот такое озеленение В виде вот таких вот фигурок В виде медведя Белочка или кто-то, короче, несет гриб Там олень, слоник И, в общем, действительно, как бы это все смотрится Хорошо и интересно Вокруг всего комплекса У нас проходит вот такая беговая дорожка прорезиненная, то есть вы спокойно можете здесь позаниматься спортом. Конечно, разнообразие природы вы не встретите, потому что вы будете бегать именно исключительно по территории самого комплекса, но тем не менее коленки вы точно не убьете. Далее есть вот такая небольшая зона воркаута, то есть здесь вы можете поработать собственным весом и есть еще футбольная, баскетбольная площадка. Причем с не очень стандартными кольцами, то есть здесь можно слэм-данки устраивать вот прям как хочется. То есть Заколачивают сверху, прям даже, ну, грубо говоря, не прыгая. Под нами находится подземная парковка. Да, есть под каждым из корпусов подземный паркинг. Также на первых этажах корпуса А есть коммерческие помещения. Что дает положительный плюс. То есть вы, заезжая на подземный паркинг, сразу проходите свой подъезд и поднимаетесь в квартиру. Это очень удобно. Тем более, зная большую проблему с паркингом, тем более в центральной части города, это дает вам огромнейшее преимущество. Просто-напросто заезжая на паркинг, закрытую территорию, под видеонаблюдением, под охраной находящуюся. Плюс еще, Макс, мне кажется, большой плюс, вот такой очень выгодный момент если вы просто э, у вас квартира выходит на территорию двора вы можете сидеть на балкончике и наблюдать за тем как отдыхают гуляют ваши дети территория закрыта они никуда не пропадут вот они здесь э, будут заниматься отдыхать развлекаться спортом либо просто играться и качаться на качелях вот там э, в отдельной детской зоне наверное все таки хочется сказать про минус сокола потому что он безусловно есть и его самый главный, наверное, единственный минус, то, что он находится среди пятиэтажек. Просто много кто об этом постоянно говорит. Вот Сокол, там пятиэтажки, там десятиэтажки и так далее. То есть здесь, конечно, мы находимся с вами не в самом новом районе. Центр города, как вы понимаете, это всегда... Райончик, наверное, один из самых старых исторических, который, но он не просто так называется центром, потому что оттуда шло развитие. Развитие это процесс долгий, поэтому старое железе встречается. Поэтому здесь мы с вами видим вот такую вот девятиэтажечку. С этой стороны у нас будет вот такая пятиэтажечка. Но мы надеемся, что в Сочи произойдет реновация и когда-то это все станет более эстетичным. То есть, как бы она и так идет потихонечку, но не теми темпами, как нужно. Но сам Сокол, конечно, выглядит действительно хорошо. Это... Действительно бизнес-сегмент И самое главное, что вы должны о нем знать, что он находится в центре Сочи вот. И центр Сочи дает вам много возможностей для жизни, комфорта и отдыха Да, и мы сейчас поделимся в одной из самых больших площадей в этом комплексе Это квартира 88 метров на высоком этаже Она, к сожалению, с частичным видом на море, но с хорошим ремонтом Поедем и увидим ее своими глазами так выглядят места общего пользования. Здесь приветливый консьерж, у вот, ребят елку поставили. И вот по такому вот холлу вы проходите к лифтам, где вы будете подниматься на свой этаж. Вот так выглядит у нас лифтовая группа. Поехали в квартиру. Мы находимся внутри самой квартиры, и она полноценная, трехкомнатная. Точнее, в ней три спальни, и вот такая... Кухня-гостиная, и многие из вас сейчас, наверное, скажут, да блин, не может такого быть, что 88 метров, еще тут, кстати, балкон есть, распланирован в три полноценные спальни, так вот, мы сейчас это вам покажем. Во-первых, хочется сказать, что квартира уже полностью укомплектованная, то есть в нее только вы со своими тапочками заезжаете и уже живете, телевизор, пожалуйста, смотрите и мебелью пользуйтесь, рассказывай. Ну, помимо, на самом деле, трех отдельных спальней, здесь еще и два санузла продуманные, огромнейшее количество зон для хранения. Мы сейчас пройдемся по всей квартире, увидим. И отдельное, кстати, внимание заслушивает. Он, правда, частичный, но все-таки он есть. Поэтому все, кто любит Сочи, любит его завидовые характеристики, море, оно здесь есть. На центр города также там а, при прекрасные виды открываются. Сейчас уже зима, не так зелено, но тем не менее и море не такое голубое, как хотелось бы. Ну что, пройдемся Давай. по самой квартире. Ну... Кухня полностью э, сформирована, она полностью соответствует всем ну, требованиям каждой хозяйки. Я думаю, надеюсь, так потому что здесь посудомоечная машина есть. Большой холодильник с камерой для Ну, морозильной камеры также присутствует. Э, все. В все принципе. в общем есть, и все это исключительно марки Bosch. То есть здесь Bosch, здесь Bosch, здесь Bosch, и здесь, здесь тоже Bosch. И холодильник у нас. Тоже должен быть Bosch, но почему-то здесь нигде. Да, вот все, Bosch. То есть, как вы понимаете, техника здесь качественная. Я, кстати, хочу еще сказать именно по самой мебели и по самому наполнению. То есть, это не какие-то дешевенькие фасады, не какая-то дешевая мебель. То есть, здесь исключительно качественное наполнение. И вот как раз та часть, как мы видим с вами, три полноценные спальни. Причем, одна часть на сегодняшний день используется как кабинет. Но вообще, спокойно ставите сюда двуспальную кровать, здесь есть выводы. Пожалуйста, без всяких проблем. А, можете ее использовать именно зос палочки Здесь телевизор может оказаться ваш большой компьютерный стол. Если вы, например, занимаетесь там трейдингом, дизайном, а, пишете приложение например, то здесь вот вы спокойно можете разместиться. Да, я отсюда, соответственно, выход на террасу. Она, кстати, довольно... Ну, большин... это не террасы, это балкон, ну, балкон. балкон, да. Небольшой. Он на самом деле, на ну, квадратов 6, может быть, но тем не но, менее... вибер здесь станет, Здесь станет точно пару кресел, диванчик, даже небольшой столик журнальный. Вы точно здесь поставите, дабы э, что-то вам не мешало по виду. Я бы еще, наверное, здесь шторочку повесил. Ну да, можно. Комфортно, да, отгородиться от лишних взглядов, чтобы у вас был только вид на море. Также хочется сказать, что во всей квартире именно разведено 4 кондиционера. Это все марки Дайкин. Вот вы можете посмотреть по наполнению. То есть все здесь будет... В комфорте даже в самый лютый сочинский зной. Дальше по ходу движения у нас встречается основная родительская спальня. Выглядит она вот так. Здесь вообще должен быть матрас, но его здесь, как вы видите, нет. И она вот именно такого размера, какого и должна быть. Двуспальная кровать, гардеробочка и маникюрный стол. Туда вот еще нужно установить зеркало, и все у вас будет замечательно. Также отсюда тоже есть выход на террасу, то есть без всяких проблем вы выходите. Кстати, очень хорошо, что собственник сделал не только э, подоконное отопление, но еще и дополнительно установил здесь батареи. Э -э... Это вот смотрите, то есть вообще отопление осуществляется отсюда, но есть еще и здесь. Да, потому что окна все-таки панорамные, зимы здесь бывает в Сочи довольно прохладные, до минуса доходит, поэтому все продумано. В этом плане очень тепло в квартире в данный момент. Наконец. Это основной санузел с душевой кабиной. Здесь у нас, как видите, вот такая цельная раковина, которая перетекает в столешницу, спрятанная стиралка, ну и ящички под хранение чего-либо. То есть вот так это все выглядит. Но есть еще и второй санузел, он без бездушевой. Ну, мы его с вами посмотрим чуть дальше. Да, это детская комната с двумя отдельными кроватями, с рабочим столом. И также телевизор, также кондиционер здесь все присутствует. Точно так же здесь есть вот такой вот небольшой шкафчик для хранения. А здесь у нас в кроватях спрятаны еще вот такие части для того, чтобы хранить там. Либо детские игрушки, либо какое-то белье, либо еще что-нибудь просто да к... рюкзаки туда закинуть после Когда школы Когда дети есть, там точно будут да. не рюкзаки лежать Ну и вот такая вот еще большая гардеробная стена на входе То есть там основной вход у нас в саму квартиру И здесь у нас куча-куча-куча всего Для того, чтобы это похоронить Зеркала, зеркала, зеркала И здесь у нас второй санузел. второй санузел Он небольшой, не основной, но тем не менее он есть И дополнительно еще котел электрический там а, спрятан Окей. А, хочется еще, наверное, сказать здесь, что по всей квартире у нас разведен теплый пол. Вот здесь спрятана гребенка этого теплого пола. Сейчас я вам я покажу. Вот она здесь прячется. То есть, в принципе, вы ну, здесь не замерзнете. И вот квартира в таком наполнении на сегодняшний день. Давайте еще раз повторим, что это 88 квадратных метров. Здесь у вас есть, хоть и не панорамный вид, но тем не менее на море он открывается вот с этой точки. Большая кухня-гостиная, три спальни либо один кабинет и две спальни. На сегодняшний день стоит. Она стоит 48 миллионов рублей. Но я бы хотел еще раз напомнить о том, что здесь закрытая приватная территория под круглосуточным видеонаблюдением с охраной со своей на территории. Здесь подземный паркинг, из которого вы прямиком поднимаете сразу к себе в квартиру, свой, свой подъезд и большое количество развлечений на территории комплекса. Но и стоит, наверное, площадки, сказать, что да. это все-таки центр Сочи вообще. Это центр и, Сочи. И, да. Здесь да, 7 минут пешком, и вы уже находитесь на улице Горького. Далее у нас уже Новогельская улице. Наша пешеходная, да, наша но работа. пока люди не выключили этот обзор еще, мы должны им сказать, что у нас альтернатива есть. У нас есть альтернатива и достойная, кстати, на ц... по цене она сразу опускается на 9 миллионов рублей. Поэтому мы э, на данный момент не можем ее заснять в силу определенных обстоятельств, потому что там проживают люди, она сдается в аренду. Но такие варианты у нас есть. Вообще по этому комплексу у нас целый пол предложений, поэтому если будет интересно, обращайтесь, ссылка как всегда будет Внизу. Господа, если интересно, то он уже сказал все, что ссылки указаны внизу в описании. Вы звоните, пишите, и мы уже с вами пробежимся по студиям, которые здесь есть, по большим квартирам, по маленьким. То есть все, что вы хотите, без проблем найдется. Звоните, пишите. Вам всех благ, удачи, хорошего настроения и пока. Живите в Сочи.